Всем привет ребята и добро пожаловать на канал я Оля. Сегодня я хочу вам показать свою коллекцию сквиши. Это такие игрушки антистрессы, которые пахнут разными вкусами, например ванилью или клубникой. Если вы захотите тоже такие, то я обязательно оставлю информацию под этим видео. Загляните и посмотрите, может быть что-то выберите себе. Я все время заказываю на этом сайте, потому что игрушки всегда приходят очень хорошего качества и за 10 дней. Так что всем удачи и сейчас покажу все игрушечки по порядку. Первый, самый мой любимый, это вот такой вот гамбургер. Я его очень люблю, потому что он очень похож на настоящий гамбургер. Ему уже примерно полгода, и он совершенно не потерял своих качеств. И Олечка с ним очень часто играет. То есть, очень хорошая булочка. Также я хочу вам показать вот такого вот котика. Он пришел ко мне совсем недавно. Он пахнет ванилью, очень красивый. И его очень приятно мять в руках очень няшный и здесь оля его уже кормила лизуном так что котику немножко досталось также я хочу вам показать вот такой ананасик и он прям пахнет ароматом ананаса очень хорошо сделан очень качественно здесь сделаны швы то есть никаких нареканий и стоит он достаточно недорого и приятно его жать в руках. следующий игрушечек который хочу вам показать это вот такой вот котик он держит ручках рыбку, наверное, очень хочет кушать. Очень мягкий на ощупь, также очень хорошо сделан, быстро обратно принимает свою форму. У него даже есть хвостик, такие полосочки, он такой миленький и очень хорошо стоит на столе. Мне данная игрушечка очень нравится. Также хочу вам показать вот такого вот мишку. Его мы заказывали к Хэллоуину, видите, у него здесь такие тыковки. Тоже очень хорошо сжимается, вкусно пахнет. Сделан очень качественно. Единственное, что у него только очень большая голова и маленькое основание. И он, если его ни на что не опереть, может упасть. Еще у меня есть вот такой вот котик гамбургер. Он мне тоже очень нравится. Сделан тоже он очень хорошо, и стоит он достаточно недорого, быстро принимает свою форму. Единственное, только он цветом немножко не очень похож на гамбургер по сравнению с другим, но тоже очень прикольный. Еще хочу вам показать вот такую вот сквиши собачку. Этот год, год собаки, и было символично заказать данную игрушечку. Тоже очень хорошо сжимается, вкусно пахнет. И возвращает обратно быстренько свою форму. Необычная, здоровская игрушка. И это еще не все. У меня есть огромный набор сквишев, в которые входит 20 штук. Вот таких вот маленьких брелочков. И сейчас я вам также их всех в порядку покажу. Вот здесь шел первый один такой огромный брелок. Это такая мордочка пандочки. Всем уже давно знакомая. Очень приятно ее мять. Также в этом комплекте шли другие игрушечки. Смотрите, вот такое вот мишка, мордочка. Потом вот такое вот симпатичное няжное мороженое. Все они очень вкусно пахнут. Буду покажу вам сейчас по порядку. Вот это вот мне брелочек очень нравится. Он похож на хлебушек. Вот, этот без вот такой еще кусочек сыра тоже очень миленький вот, этот мой вот такая вот лапочка тоже как хлебушек пошли смайлики смотрите какая милота вот такой хлебушек вот такой вот смайлик, как хлебушек. Мне тоже очень нравится. Очень красивый. Мороженое. Потом вот такая вот киска. Оля говорит, что оно похоже на грибок. Вот такой вот интересный, как кексик. И здесь еще вот такой был, как клебушек И два последних сквиш, которых я хочу вам показать. Это вот такая вот красивая... Как кашка, Смотрите, как она хорошо сделана. Мягенькая, необычная вещица. Мы, кстати, эти игрушечки вешали на елочку. И еще игрушечка, которая нам очень нравится, это вот такой вот брелочек яйцо. В Китае и Японии очень популярный персонаж. Его также очень приятно мять, и он возвращает свою форму. Хочу сказать, что все эти игрушки, они очень хорошо себя проявляют в игре, и очень долго они портятся, и они очень долго пахнут, то есть в любую комнату их можно поставить. Так что вот такие вот у нас игрушечки. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, и увидимся в следующем видео. Всем, Всем пока!